приветствую уважаемые друзья подписчики моего канала гости на связи Ростислав Франскевич и в этом видео я покажу вам как купить и продать криптовалюту призм за фиатные деньги на платформе для торговли криптовалютой Сиген ПРО через P2P торговлю платформа Сиген ПРО является три в одном биржей p 2 торговли и обменником. В данном случае нас интересует p торговли, и мы переходим на эту вкладочку. Итак, мы находимся в разделе «Купить призм». Еще вкладочка есть «Продать». «Мои сделки», «Мои оферы, Мы это разберем чуть позже. И смотрим. «Купить призм». Нас интересует «Приватбанк». Нам подойдет. Наведя на продавца, видим его рейтинг. Откуда Способ оплаты, валюта, количество, какое у нас есть. И переходим на вкладочку купить. И мы переходим непосредственно на офер, на продажу. Номер 4157, где мы видим вот все эти показатели наши. Заполняем сумму к оплате. Мы хотим купить на 5000. 500 гривен и мы получим 327 призм через приватбанк комиссия 0 запросить сделку здесь в чате ордера мы можем написать здравствуйте жду реквизиты для оплаты Ну и сейчас мы ждем реакции, ожидаем согласия продавца. Переведите сумму к оплате на указанные реквизиты и обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. Согласился продавец продать нам призм и ждем сейчас реквизиты для оплаты. Здравствуйте, любой Фраво, Приват Банк и реквизиты для оплаты у нас есть. Сейчас нам нужно перевести средства. Итак, платеж прикреплен, оплата совершена, отправляем, пишем деньги отправил. Деньги отправил. Нажимаем сообщить об оплате. Как только продавец удостоверился о получении оплаты, он отпустит за депонированную криптовалюту. Ожидайте. Здесь есть один момент, что сделки на площадке абсолютно безопасны, потому что когда мы запрашиваем сделку, валюта депонируется сервисом. Про И поэтому возможность мошенничества исключена. Очень удобно и хорошо. Вот, оплачено. Соответственно, сейчас у нас будет завершена сделка. Ожидаем перевода средств на наш кошелек. Статус ожидает, раз депонирование. Кстати, если произойдет такой момент, ну куда-то продавец ушел, забил, ну, неизвестно, что там произошло с ним. Есть такая вкладочка арбитраж при спорной ситуации. И если в течение суток значит, не оплатит монеты продавец, то сервис нам при доставлении наших доказательств, что мы оплатили скриншот, раздепонирует средства автоматически. Да, как мы видим, сделка исполнена. И мы можем увидеть монеты на нашем кошельке. Да, 327 монет на месте. Напишем, монеты получил. И оценим сделку. Сделку мы оцениваем хорошо все прошло, все прошло успешно оценить сделку вот так мы можем без проблем легко и просто купить монеты за фиат на P2P торговле. а теперь рассмотрим как мы можем продать призм Переходим на вкладочку "Продать Призм" и выбираем "Киви кошелек". Нажимаем вкладочку "Продать". Что здесь необходимо? Мы заполняем. Также мы видим все реквизиты. В данном случае время оплаты 30 минут, время реакции тоже 30 минут, сумма к депонированию. Заполняем сумму, соответственно, получаете только то рублей, кошелек и запрашиваете сделку. Я уже в реальном времени проводить не буду эту сделку, но расскажу вам, что будет далее. После того, как вы запросите сделку, у вас произойдет, ну, откроется вот такое окошко, где человек вам напишет, поздоровается, добрый день и жду реквизиты для оплаты. Вы пишете ему реквизиты для, для оплаты, в данном случае киви кошелек. И далее ждете получения средств. Он присылает вам скриншот, пишет средства отправил. И вы проверяете, денежки если вы получили, то нажимаете подтвердить получение средств. И подтверждаете средства одним из видов в настройках, что у вас настроено. E-mail подтверждение, Google аутентификатор или уже кодовая карта. Подтверждаете получение средств. И, соответственно, сделка исполнена. Автоматически монеты получает покупатель монет из депо. Таким образом, также легко и просто вы можете на этом сервисе монеты продать. Теперь мы рассмотрим, давайте, как же создать предложение на покупку. Когда вы создаете предложение на покупку, ваше предложение отобразится вот здесь. В разделе «Продать призм». И вы будете отображаться как покупатель. И напротив, когда вы создаете предложение на продажу, ваш офер будет отображаться в разделе купить призм и соответственно вы будете в этом разделе отображаться как продавец итак как создать предложение на покупку кликаем создать предложение на покупку выбираем криптовалюту призм выбираем валюту к примеру доллар сша Выбираем страну, ну, в моем случае это Беларусь. Выбираем способ оплаты, к примеру, электронные деньги. И здесь можно выбрать не один способ оплаты, к примеру, Advocate и международная платежная система. В таком случае, ну, к примеру, Western Union. Курс 0,7 доллара. Ну, причем мировой курс 0.62, курс на P2P 0.7. Но ну, можем оставить такой курс 0.7. 70 центов. Ну, вот в частности, если опция безлимитный офер отключена, вы создаете офер на продажу конкретной суммы. Как только установленная сумма будет продана, офер исполнится. Если вы подключите опцию безлимитный офер это значит что вам не надо указывать конкретную сумму продажи и офер будет активен пока вы сами его не остановите или его автоматически не остановит система например в связи с нехваткой баланса или исчерпанием выставлено по вами для оферы лимита продажи на день поэтому если это однократно вы можете просто указать сколько вам нужно призм к примеру 100 вот, если покупаете или продаете конкретную сумму, рекомендуется выставлять минимальную и максимальную сумму сделки одинаковая, чтобы покупаемая, продаваемая сумма была кратна в сумме одной сделки. Это избавит вас от некупленных, непроданных хвостов. Ну и суточный оборот тоже поставим 100. Условия сделки можем прописать, можем не прописывать. Время реакции 15 минут. И время оплаты 15 минут. Оповестить, оповестим добавивших в избранное. Если вы создали офер для заключения сделки по личной договоренности с конкретным торговцем, тогда эту опцию надо отключить. А если опция включена, все пользователи, добавившие вас в избранное, получат уведомление, что вы создали новый офер. Вот. И далее. Так, мы что-то еще пропустили. Так, добавляем время реакции 15 минут и время оплаты 15 минут. Ну вот сейчас мы можем создать предложение на покупку. Она у нас загорается синеньким, если все заполнено верно. Так, я создавать не буду, пожалуй, предложение. Так, здесь понятно, как это делать. Закрыть. И вот это предложение на покупку, как я уже сказал, оно отобразится в разделе Продать. Таким же образом он будет ваш офер называться. Вот. Если же вы хотите создать предложение на продажу, кликаем создать предложение на продажу. Также выбираем призм. Выбираем валюту доллар США. Выбираем страну, в моем случае Беларусь. Способ оплаты. Выберем электронные деньги. К примеру, перфект. И еще одну оплату сделаем. Возможность способа оплаты. К примеру. личные не будем ну к примеру ну пусть будет юнистрим курс 74 цента соответственно такой курс на p2p пожалуй мы его оставим Да, обновляются раз в 5 минут данные. Это самый низкий курс на продажу среди офферов на P2P на, в текущий момент. Обновляется в режиме реального времени. Оставим 0.74. Вот. Опять же выбираем призм, сколько мы хотим. И выставляем сделку. Вот однократная у нас сделка. Значит, мы выставляем 74 доллара. Минимальная у нас сумма сделки. И максимальная, соответственно, такая же. Суточный оборот тоже поставим. 74, однократная сделка. Условия сделки прописывать не будем. Время реакции 15 минут. И время оплаты. 15 минут. Видите, загорается теперь. Да, повесим добавивших избранное. И загорается красненькое. Создать предложение на продажу. Опять же, я не буду его создавать. Это предложение на продажу появится в разделе. Купить призм. Здесь вы сможете продать призм. Выступаете в роли продавца, а у вас, соответственно, монету будут покупать. Что мы еще здесь можем посмотреть вкладочки? Далее мои сделки здесь отображаются все ваши сделки, которые когда-либо были исполненные, отмененные, вот. А здесь ваши, соответственно, оферы, которые на текущий момент есть. Их же тут можно будет редактировать с права в конце на карандашик нажмете, вы можете его остановить. Можете его отменить. Можете его опять включить. Остановить, включить, отменить. А также нажав просмотреть, вы сможете его редактировать. Вот такая прекрасная площадка SIGIN Pro И в частности торговля за фиатные деньги криптовалютой Призм. Все проекты с криптовалютой Призм. Где она выступает как инструмент, как продукт, хорошая. Однако я рекомендую, на мой взгляд, самый привлекательный, самый интересный, самый высокотоходный проект это Рой-клуб. Почему Рой? Может быть вы знаете, благодаря чему призм сейчас имеет особое хорошее развитие благодаря своему уникальному свойству промайнингу. Это генерация монет благодаря хранению в кошельке призм и еще один фактор важный в парамайнинге здесь зависит прибыль от количества монет в кошельке и сколько кошельков находится у тебя в рефералах чем хорош именно проект рой клуб тем что у нас платформа где в складчину майнится огромное количество монет на холодных кошельках. И, соответственно, прибыль максимально большая. 28-30% в месяц. Кроме того, здесь интересные люди, интересные общения. Прекрасная академия, из которой можно почерпнуть очень много полезного, причем бесплатно. Так еще хорошистам, отличникам стипендию платят. Присоединяйтесь в мой клуб получаете прекрасный инструмент для увеличения своего дохода, самообразовывайтесь, развивайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Ростислав Франскевич. Всем добра и пока-пока.